Людям, привыкшим к своей культуре, праздники других народов кажутся удивительными, а зачастую странными. Чтобы понять традиции других людей, надо просто попытаться не ограничивать себя лишь своей культурой. Однако в череде праздников и состязаний, свойственных тем или иным народам, есть поистине удивительные и необычные, о которых будет рассказано в этом выпуске. Стоит учесть, что многие соревнования настолько необычны, что напоминают больше народные гуляния, ведь победы в них не так важны. Участникам гораздо интереснее хорошо отдохнуть и просто пообщаться. Лас Файас Праздник Лас Фаяс в испанском городе Валенсия с 14 по 19 марта проходит этот праздник, привлекающий к себе тысячи туристов. В ходе него ежедневно в 14 часов начинается москлота, в ходе которой происходят соревнования пиротехников на земле, а уже в темное время суток в небо запускаются фейерверки. Кульминационным моментом праздника становится церемония Ла Крема», в ходе которой сжигают специально приготовленные громадные чучела и фигуры. Этот праздник привлекает к себе до 2 миллионов туристов, что больше населения города более чем в два раза. Чемпионат мира по горным устрицам. В городе неподалеку от Техаса проводятся празднество, в котором на самом деле нет ничего связанного с устрицами. Дело в том, что устрицами на ковбойском сленге именуются «бычьи яйца». Победитель должен приготовить их наилучшим образом. При этом судьями оценивается внешний вид блюда, его вкус, аромат и то, как оно подано. Эти критерии и являются показательными для выявления счастливчика. Бега с катящимся сыром. Бега с катящимся сыром проводится в английском городке Куперс-Хилл. Это живописное место находится неподалеку от Глостера, и в нем каждый последний понедельник мая проводятся забеги с участием катящегося сыра. Правила соревнования предусматривают пуск круглой головы молочного продукта с горы. За ней начинают бежать участники соревнования. Победителем становится тот, кто первым догонит убегающий сыр и схватит его. Для этого празднество является обычным делом наличия садина ушибов, поэтому присутствие врачей у подножия холма никого не удивляет. Летнее солнцестояние. Летнее солнцестояние празднуется в городе Стоунхендж, Великобритания. Этот праздник для многих мировых культур является привычным, однако современная цивилизация сделала его почти забытым. Но вот в Великобритании, начиная с 2000 года, власти разрешили провести ночь 21 июня всем желающим среди огромных камней Стоунхенджа. Разрешено даже касаться их, хотя в другие дни на это установлен запрет. Праздник сразу же стал пользоваться популярностью. К действу подключаются и барабаны, которые звучат до рассвета, помогая воссоздать атмосферу древнего-древнего времени. Праздник людей-птиц Праздник людей-птиц отмечается в Великобритании в городе Багнор. Он отмечается в июле и имеет богатую историю. Кроме того, многие страны взяли пример, и теперь похожие соревнования существуют во всем мире. В ходе соревнований участники разбегаются по широкой платформе, установленной над морем, и прыгают. Задачей людей-птиц и является преодолеть как можно большую дистанцию с помощью самодельных крыльев или конструкций для полета. Демонстрация голых ягодиц или от Mark Монинг». Это празднество проводится в лагуне Нигель, США. Каждая вторая суббота июля в этом калифорнийском местечке отводится необычайному развлечению показывать голый зад пассажирам проезжающих поездов. Несколько лет подряд отмечались беспорядки, связанные с распитием участниками спиртных напитков и непотребным поведением. Теперь же участники не мочатся публично, а спокойно продолжают демонстрировать свои ягодицы. Чемпионат мира по перетаскиванию возлюбленных. В финском городе санкаярве прошло уже более 14 таких ежегодных состязаний. Стартуют они 4 июля. В них может принять участие любой мужчина в паре с возлюбленной и женой старше 17 лет. Корни состязания уходят в древние традиции викингов, которые, перенося на корабли своих шон, погружали их на свои плечи. Очевидно, с целью удобства. Правилами нынешних соревнований определяются, что если в ходе них женщина наступит ногой на землю, то пара получает штрафные баллы, и ее результат не засчитывается. Праздник Томатина. Интересно, что этот праздник, проводимый в городе Буниоли, Испания, не так популярен у самих местных жителей, как у иностранцев. Именно они являются основными участниками томатной битвы, проходящей в последнюю среду августа недалеко от Валенсии. В сражениях принимает участие более 100 тонн помидоров, поэтому, решив поучаствовать в состязаниях, не одевайте дорогую одежду, иначе отмывать ее придется крайне долго. Число участников достигает 36 тысяч. Орудия битвы подвозят на специальных грузовиках. Правила сражения предельно просты. Бросайтесь помидорами в кого угодно. Только предварительно разомните их, дабы избежать травм. Запрещается использовать другие средства и рвать одежду на противниках. Окончание же сражения знаменуется грандиозной помывкой площади и специальных шлангов, а участников – в реке или в специальных душевых кабинах. Чемпионат мира по нырянию в болото. В организации безумных праздников нет никого более искусного, чем англичане. Вот у Уэльс и соседи решили не отставать. Каждый последний понедельник августа в небольшом городке около десятка храбрых валицев ныряют в болото, чтобы преодолеть серьезную дистанцию в 55 метров. И снаряжение разрешается использовать лишь маски и ласты. Призы получают все, даже последний добравшийся. Горящий человек нет, нет, речь не идет о поджигании людей. В американской пустыне Блэк-Рок в самом начале сентября тысячи людей собираются, дабы создать собственный город из песка. В этом местечке Невады никто не ограничивает творческий потенциал. Когда неделя трудов заканчивается, все работы и произведения ликвидируются, а место убирается. При этом в ознаменовании окончания празднества сжигается чучело, что и дало название праздника. Один человек узнал, что у его жены есть любовник и что они хотят убить его. Он решил опередить их, и однажды, вернувшись домой из командировки досрочно, застал их вдвоем и прикончил ножом. Понимая, что он, конечно, будет главным подозреваемым, убийца начал думать, как сбить с толку полицию. Если он просто вытрет свои отпечатки пальцев с ножа, то это вряд ли поможет. Он ухитрился оставить на ноже такие отпечатки, владельца которых никто никогда не сможет найти.